привет! вы на канале nail studio в сегодняшнем видео мы будем с вами рисовать бабочку на э, типсах у нас уже есть белая подложка нанесла белый цвет белый цвет я использовала клио 52 номер клио э, довольно хороший гель-лак Clio профессионал густой и здесь у меня покрыт один слой вот можете посмотреть он довольно плотный красивый яркий для того чтобы нам нарисовать дизайн бабочку мне понадобится одна типса тонкая кисть фольга понадобится черная гель-краска белый гель-лак и также у меня три цвета. Это у меня оранжевый BHM, 21 номер. Вот, посмотрите, вот такой вот насыщенный цвет. Довольно густой тоже гель-лак. Далее также BHM ярко-желтого цвета, 78 номер. Вот, посмотрите, какой яркий. И ириск 23 номер, ярко-ярко-оранжевый. Вот, посмотрите. Для того, чтобы нарисовать бабочку, нам понадобится весь этот набор. И теперь приступим. Белой гель-краской мы уже гель-лаком, точнее, мы уже нанесли покрытие. Пока что он нам не нужен. Сейчас на палитру я наношу по одной капельке разного гель-лака. Сначала BHM, потом второй BHM желтого цвета. Их я нанесу две капельки, потому что, возможно, мне придется смешать. И третий это ириск, у нас ярко-оранжевого цвета. Гель-лак нам больше не нужен пока что. И также еще гель-краска черного цвета. это нам нужно будет для прорисовки контура и самой бабочки кисть у нас маленькая кисть, я ее обезжириваю. И можно приступать к нашему дизайну прорисовываю сначала контур туловища бабочки черный гель краской у нас будет бабочка не целиком на ногте а немножечко крылышки будут уходить за контуры нашего ноготка поэтому хорошенько вытираем кисть и начинаем прорисовывать основные два крылышка, которые будут на большую часть ноготка. Аккуратными тоненькими линиями и начинаю прорисовывать. Nie. еще прорисовываем. уже вырисовывается так. второе крылышко оно будет у нас уходить в сторону вот так вот я прорисовываю можете посмотреть и теперь сейчас нам надо нарисовать два усика Побольше капельку беру, один усик, второй. Вот такая у нас получается пока что бабочка-контур. Я отправляю это в лампу просушить, чтобы гель-краска не растеклась. Отправляю еще буквально 30 секунд, тем временем вытираю кисть. От черной гель-краски и сейчас буду приступать закрашивать основной наш рисунок то есть крылышки начнем прорисовывать вот у нас уже подсохла наша бабочка контур и сейчас я начинаю закрашивать большой самый большой самую часть крылышка сначала ярко желтым цветом потом у нас будет переход в оранжевый цвет аккуратно тонкой кистью я закрашиваю все ора... желтым цветом Желтый гель-лак у меня очень яркий и красивый. Насыщенный такой оттенок. Вот, смотрите, как получается. Нижнее крылышко тоже закрашиваю. Цветом я здесь закрасила и сразу закрашиваю вторую половинку памбочки. Вот так у меня получилась бабочка. Вытираю кисть немножечко. И теперь я наношу светлый оранжевый цвет, чтобы растушевать. Смешиваю с желтым. И начинаю делать тушевку, переход. одного цвета в другой. И так делаю на каждом крылышке. Вот так у нас уже появляется такой немножко оранжевый оттенок вытираю кисть и теперь не сушу я добавляю ярко оранжевый цвет в самый центр практически крыла и ближе к туловищу я начинаю тушивать я уже беру более яркий цвет и достаточно много его беру, чтобы у нас бабочка получилась яркая. появляется. смотрите как получается оттеночек оранжевый здесь я тоже начинаю рисовать видите как получается сейчас в таком виде я отправляю это сушить в лампу. Смотрите. И потом буду наносить дальше второй слой. Я сушу на 30 секунд. И пока что вытираю нашу кисть. Сейчас еще пройдемся сначала наоборот, теперь ярким цветом. И сверху мы затушуем светлым желтым, а потом уже будем прорисовывать все линии. У нас просушилась наша бабочка, вот посмотрите. Начнем с ярко-оранжевого. Каждое крылышко прорисовываем яркой оранжевой палитрой. Вот так получается. Теперь мы сейчас выпьем кисть и возьмем светлый оранжевый цвет. Начинаем дальше растушевывать. Заходя на темный. Перемешиваем вытираю кисть и беру наш желтый цвет закрашиваю все желтым оставшиеся части нашу второй слой Какие переходы? сушить сейчас в лампу вот здесь сейчас растушу еще не. все и отправляю сушить в лампу сушим вытираю кисть нам больше не понадобится цветной гель-лак Сейчас мы будем прорисовывать все черным цветом, тонкой кистью, основные линии. Будет у нас основной рисунок. И также нам еще понадобится белый гель-лак для дизайна. Нам там совсем маленькая капелька нужна будет. Я его сейчас сразу нанесу, нафариваю. Там совсем немножко. Это также клей 52 номер. И останется прорисовать нам только тонкие линии, немножко крылышки доделать. И, в принципе, наш дизайн будет готов. Ну, вот так вот у нас высохло. Все просушилось. Теперь начинаем прорисовывать дизайн. Берем черную гель-краску и прорисовываем крылышки. Более толстые линии там, где нам это необходимо. Можете рисовать свой рисунок. Or провисовываю крылышко Конечно же у начала крылышка, а потом сходит на нет. Смотрите, как вырисовывается бабочка. Теперь вот здесь я прорисовываю дальше рисунок. Okay. вырисовывается. где закрашиваю совсем черным. еще раз прорисовываю туловище вот, посмотрите и начинаю прорисовывать последние два крылышка, которые у нас практически не видны. Вот так у нас сейчас получается. Сейчас подрисуем немножечко некоторые линии потолще. Все, я отправляю эту сушить в лампу и наш дизайн практически готов. Сушим в лампе. Я пока что вытираю кисть. черная гель краска нам больше не понадобится поэтому как следует вытираем кисть и у нас последний штрих нам останется поставить только белые крапинки. просохла наша бабочка берем белый гель лак можно также гель-краску, но у меня был гель-лак под рукой, поэтому там в принципе нет разницы, чем поставить. И я ставлю точечки. Где-то пожирнее, где-то они потолще, где-то потоньше, поярче или потусклее. Они не должны быть одинаковые. именно на черном Прошу сушить в лампу, также покрываю топом без липкого слоя глянцевым, и наш дизайн готов. У нас просохла. Вот посмотрите, какой получился дизайн. Вот такая красивая бабочка, яркий летний вариант. Смотрите, какой красивый. Летом очень пользуется большой популярностью. Делают на ноготках. Ну, в основном на двух пальчиках. Вот так это смотрится. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!